Салат Коко Шанель. Из простых и доступных ингредиентов можно приготовить очень вкусное блюдо. Сегодня предлагаю попробовать салат Коко шаниль Он порадует прекрасным вкусом и яркими красками. Обязательно попробуйте. Ингредиенты. 2,00 грамм отварного картофеля. 15 грамм болгарского перца. 20 грамм отварного куриного филе. 20 грамм помидоров. 12 грамм твердого сыра. 3-4 столовых ложки оливкового масла. Сок лимона, соль, перец по вкусу. Салатные листья для подачи. Этапы приготовления. Сыр натираем на крупной терке. Болгарский перец режем соломкой, а помидоры и картошку кубиками. Вареное куриное филе разбираем на волокна и добавляем в салат к овощам и сыру. Готовим заправку к салату, коко-шанель, смешиваем оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Куриное филе, овощи и сыр смешиваем с заправкой. На блюде раскладываем листья салата, на них выкладываем салат, коко шани. Салатик украшаем и подаем к столу. Приятного аппетита!